Бонжух лизами! Здравствуйте, друзья! Новый год совсем рядом. Чем украсить стол и удивить гостей – главный вопрос любой хозяюшки последних недель. Я вам предлагаю серию и на праздничный стол. Подписывайтесь и жмите на колокольчик. Первый рецепт утонченно освежающий – это верины. Вам понадобятся небольшие рюмашки, смешать сметану с любым сливочным сыром, добавить укроп, Авокадо превратить в пюре, посолить, поперчить, влить сок лимона. На дно рюмки отправить пюре авокадо, сырную массу и лосось. Украсить на ваш вкус. Готово! Продолжим с нашим самым любимым оливье. Оно не простое, а оливье в рубашке. Приготовить оливье по вашему любимому рецепту. Постарайтесь, чтобы оно было как можно гуще. В ломтики ветчины разложите небольшое количество салата. Заверните в рулетик. Разрежьте на небольшие брусочки. Закрепите деревянными пиками. Готово! Последний рецепт – самый простой и самый популярный. Нанизать на деревянные шпажки помидор, сыр и оливку. Полученные шампура воткнуть в апельсин. Ваши канапе получатся вкусными, а в воздухе будет витать аромат апельсина. Я желаю вам хорошего настроения и отличного праздничного стола. Бон аппетит и абьянту!